На главной площади его стоял огромный, прочно и красиво выстроенный караван-сарай. Самые богатые купцы останавливались в этом караван-сарае и снимали в нем комнаты. Сколько ни пытались несколько искусных и ловких воров украсть что-нибудь оттуда, им это не удавалось. Никаким инструментом нельзя было пробить дыру в стенах караван-сарая. В конце концов, воры пришли к одному человеку, который жил одиноко в пещере, подобно отшельнику, и обратился к нему с такой просьбой. Нашего брата заперли в одной из комнат, такого-то караван и не выпускают. Мы хотим его оттуда освободить, но стены караван -сарая очень прочные, и мы никак не можем их пробить». «Если ты нам укажешь какое-нибудь средство освободить брата, мы будем тебе очень благодарны». Отшельник сказал, «В молодости я был вором, а потом раскаялся в своих грехах и с тех пор больше не ворую. Но раз ваш брат находится там в заточении и вы просите меня помочь его освободить, а это дело доброе, я вам вот что скажу. В таком-то месте... За городом есть колодец. Сейчас он разрушен и засыпан землей. Никто и не догадывается, что там когда-то был колодец. Если вы этот колодец найдете и вынете из него землю, то увидите, что от его дна начинается подземный канал, соединенный с колодцем, находящимся в середине двора того самого караван-сарая. Воры поблагодарили отшельника, попрощались с ним и ушли. Пошли они за город, разыскали колодец, о котором говорил отшельник, и вынули из него землю. В том караван-сарае, который они хотели ограбить, была большая собака. Когда наступала ночь и запирали ворота, собаку спускали с цепи. Днем же она была привязана в углу караван-сарая. Воры несколько дней подряд ходили туда и кормили собаку хлебом и мясом, чтобы она к ним привыкла и на них не лаяла. Однажды ночью воры спустились в тот колодец за городом, прошли по каналу и вышли из колодца посреди двора караван-сарая. Они взломали двери комнат, где они знали. Купцы хранили много денег и драгоценностей, проникли туда и набрали этого добра, сколько могли унести. Потом они опять спустились в колодец и вылезли из другого колодца за городом. На следующий день утром, когда открыли ворота караван-сарая и пришли купцы, они увидели, что все их комнаты обокрадены. Купцы тут же пошли к суде и заявили ему об этом. Судья сам пришел в караван-сарай и велел принести палки. Каждого несчастного, которого подозревали в воровстве, хватали и били палками по пяткам, а потом бросали в тюрьму. В караван-сарай собралось очень много народу. Пришли и настоящие воры. Видят они, что судья попусту мучает людей. Один из воров сказал другому, с которым был в дружбе. Хорошо бы сейчас пойти и освободить всех этих несчастных. Тот говорит, иди. Вор вышел из толпы, подошел к суде и сказал, зачем вы мучаете этих людей? Судья ответил, потому что из караван-сарая украдено на пятьсот тысяч туманов денег и драгоценностей. Вор сказал, отпустите этих несчастных, деньги купцов находятся у меня. Судья спросил, где они? Вор ответил, «Тут же в караван-сарай. Идите за мной, я вам покажу». Вор подвел судью и всех купцов к колодцу в середине двора и говорит, «Деньги спрятаны здесь. Спустите кого-нибудь одного на веревке, чтобы он их достал». Колодец был очень глубокий, и никто не решался в него спуститься. Все стали говорить вору, «Спускайся лучше ты сам», – вор сказал. «А что вы сделаете, если я спущусь в колодец и смогу там, на его дне, забрать все деньги и убежать с ними?» Тут все расхохотались и сказали вору, «Если ты сможешь убежать со дна колодца, все деньги, которые там есть, бери себе и иди на все четыре стороны». Вор обвязался веревкой, другой конец ее дал нескольким людям в руки и стал спускаться в колодец. Когда он достиг дна, он снял себе себя веревку, привязал ее к камню и знакомым путем вышел через другой колодец за городом наружу. А те долго его ждали во дворе караван-сарая. И когда увидели, что он не выходит, спустили в колодец другого человека. Примерно через час этот другой человек вошел с улицы ворота караван-сарая. Тогда купцы поняли, что их деньги украли и вынесли через колодец, и не видать им больше ни того вора, ни своих денег.